Здравствуйте, мои хорошие! Я, ветеринарный врач Меркула Федор Николаевич, проводим прямой эфир. За это время, за недавнее время, с ноября месяца, нас стало больше, гораздо больше. Сейчас более 4000 подписчиков. Я очень рад. Вот, появились новенькие, которые меня не знают, которых я не знаю, конечно. Поздравляю всех с Новым годом, с наступившим. Удачи, всем здоровья, всем всех благ, здоровья вашим животным. Вот. еще немножечко оговорочка пока вот вступительные слова у нас оговорка такая я буду говорить, вы, наверное, старые подписчики, которые давно меня знают э -э -э буду говорить э -э больше, не то, что вот больше поймите меня правильно, все поймите меня правильно, я это второй раз уже акцентирую свое внимание, я буду говорить о уходе кормлении, содержании все, что я знаю, все, что я умею, я все вам расскажу но если вы спрашиваете как лечить вот это вот хирургическое заболевание, там то-то, то-то и так -то. Простите меня, пожалуйста, я общее скажу и направлю вас к специалисту. Многие даже и не знают, куда направиться, к кому обратиться. Вот я направление дал. Ведь важно поставить, обследовать сначала животное, потом поставить диагноз и начать лечение. Белый диагностик бурбен Хорошо распознается, хорошо лечится. Отсюда я диагноз поставить не могу. Но направление вам дать могу, да. Поэтому не обижайтесь на меня, пожалуйста, если я там э, вот это, вот это. Еще бывают такие случаи, но я тоже их приветствую очень, что многие, ну, скажем так, поправляют меня. Я тоже благодарен им. Откуда ты знаешь, почему ты вот назначил вот такое-такое лечение? Приотите, вот, может быть, там грибок, а может быть, там инфекция, может быть, там то-другое. ты вот назначил антибиотики, а там вдруг грибок. Да, верно, но я назначаю сложные капли, которые действуют универсально. И мало того, вы уж меня простите, пожалуйста, за 40 с лишним лет работы ветеринарным врачом, от адектос, и чесотку, от отита я уж как-нибудь отлечу. И поэтому я здесь, здесь вот я смело могу вам посоветовать и порекомендовать, что от адектос лечится так-то и так-то, а лечится так-то и так. Либо вот диарея. Какого происхождения, какого характера? Уж элементарную диарею я могу дать рекомендацию совет, как вылечить. Причем обратите внимание еще, мои хорошие, что я ни в коем случае не посоветую и не порекомендую, если я буду либо сомневаться, либо надо пройти обязательно обследование УЗИ, лабораторные исследования крови, тогда я направлю вас сюда. А если я точно знаю, а я точно знаю, что я сказал, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так, в этом случае, именно в этом случае. Тогда, значит, будет так. Делайте смело и нон цере. Не навреди. Это очень важно. Это очень важно. И еще я отслеживаю причинно-следственную связь. Как врач я нахожу, стараюсь найти причину заболевания, устранить, убрать ее, следствие уйдет само собой. Это очень хороший принцип работы врача. Вот. вот это. Вот на таких вот китах мы базируемся. Вот. И не обижайтесь, если уж что-то не помог, или это вылечить заочно нельзя. Дать совет, рекомендацию, которая не повредит, можно и нужно. А уж что касается ухода, кормления, содержания, там, влечения, или в, в, в, в дать рекомендацию, как вести себя дальше с животным, здесь разговоры нет. Это смело можете брать к сведению и действовать как руководство к исполнению, скажем так. Вот и все. Москва пишет, как часто стричь ногти йорку. Очень легко ответить на этот вопрос. Это не так, как часто купать кошку, или не так, как часто мыть собачку. По мере отрастания. По мере отрастания. Не буду мудрствовать лукаво. Скажу так. Если только летом, если только по асфальту или по грунту он ходит, понятное дело, стирается рог. Рог когтя стирается, и по мере силы возможности стирается. Скорость роста и скорость стирания, если примерно одинаковая, то он сам, естественно, это стирается. И, и стричь не надо. Если только скорость роста рога когтя опережает скорость стирания, значит, надо стричь. Стричь должен специалист. Сразу вам говорю. Если только специалист вам в клинике покажет, как стричь, Дома можете делать это сами, потому что коготь, когда отрастает, отрастает, отрастает, отрастает, уже видно, что больше чем увеличен, он тянет за собой кровеносные сосуды, он тянет за собой кровеносные сосуды, и вы можете повредить капельку крови там, или что, кровотечение. Но этого бояться не надо, если вы цеподлили. Ничего. ничего страшного, ничего. Морганцовочки марганцовочке сильный, не то что раствор, а прям сухой марганцовочкой можно присыпать, подержать, остановиться. Вот. А если светлый коготь, там даже видно, что сосудики, а потом идет мертвый рог, вот его отстричь надо и пилочкой подработать. И все. По мере отрастания. А сказать так, чтобы два раза в три месяца, три раза в четыре месяца, это никто не скажет э, по мере отрастания. Вот ответ на этот вопрос. Добрый день. Подскажите, чем кормить майкуна и в каком возрасте их стерилизовать? Здравствуйте. Если вы... Я отвечал на этот вопрос, не именно на этот, а вообще о кормлении... Посмотрите меня в ютубе, там есть ответы. Поищите мои записи. Если вы будете кормить своей пищей, своей кормом, то есть рис, говядина, овощная диета, картошка, капуста, морковка, там вот это вот. Если вы будете давать кисломолочные продукты, кефир, битвенок, простоквашу, ворожок, сметанки, немножко свое все, вот это, свое. Ну, вермишельки там немножко, макарошки там по-флотски, вот это то это вы будете кормить вот этим. Все нормально. Но это все, все это. Балансировать по витаминно-минеральному э, питанию кормлению Добавлять витамины и минералы. Какие вам девочки-консультанты в зоомагазине скажут? Их много очень. Вот. Надо обязательно было Обязательно балансировать. Если вы будете кормить коммерческими кормами, то есть Роял канин Пурина, Хиллз, я не буду называть марку, их очень много. Девочки-консультанты вам тоже самое посоветуют и прикрыть. Вот, вот. То только этими кормами не подмешивая своих корм. Причем строго по инструкции. Допустим, 60 граммов в сутки положили. Допустим, я говорю примерно. 100 граммов, 60 граммов по инструкции. Далее 30 граммов утром. Все, съел кот. Достаточно. Вода стоит в волю. 30 граммов вечером. Все, орт он, не оррет, просит, не просит. Не ваше дело, ничего похожего. Корм калорийный, корм сбалансирован, корм прекрасный. Вот. И, значит, это только так. Вот. Только строго по норме. Хватит ему этого, он рассчитан на это. Вот так. Строго. И никаких и минеральных можно не добавлять. Можете сменить марку потом, э -э -э компанию корма, если только надоест ему. Вот так. А смешивать нельзя. Вот это вопрос на кормление. Кастрация. Я тоже отвечал на этот вопрос. Ну, и раз уж вы не видели его, скажу. Половое созревание у животных наступает в 7-8 месяцев. Я, как врач, стараюсь кастрировать после 10 месяцев. Почему? Потому что сейчас вот наводились чуть ли не 5-месячных кастрировать. Ну, не надо этого делать неправильно, это нехорошо. Он еще ну, не развился в творческом личности, скажем так. Он еще не, не созрел. Вот. Почему в 10, почему в 11, в вот год, он уже, половое созревание прошло, гормоны выбросились в кровь. Все нормально, и он окрепнет за это время, он сильнее и сильнее сделается, и это самое оптимальное время для кастрации. Вот. 8-10 месяцев, а то и год, лучшее время для кастрации кота. Общий наркоз, при медикация, при медикации, общий наркоз и 4 секунды делов, и он без Все. Следующий вопрос. Так, у вот, вас здравствуйте, Стальяти. Скажите, пожалуйста, нужно ли купать кошку, если она выходит из квартиры? Решение принимаете только вы. Как хотите. Если вы ее не купали, если она приучена будет и будете купать ее, купайте, ничего страшного. Но не надо часто. Подберите шампуньку для животных. Они есть травяные, есть растительные, есть гипоаллергенные шампуни в зоомагазинах. Их очень много, и все они неплохие. Все они неплохие. Купайте. Следите за тем, если она выходит из квартиры, следите за тем, чтобы не принесла паразитов как-то блох вшей клещей вот вы по признакам определите если она принесет, что -то. вот а так можете не купать ничего страшного нет она не стерильная такая уж прям вот и она уж не такая заразная кошка-то кошка она сама моется кошка вообще должна сама моется если она моется лежит себя там что как это пусть она занимается этим делом и ничего страшного как вы посмотрите будете купать киску? Купайте на здоровье, она не будет вырываться, все будет нормально. В определенное время, так, ну, раз в месяц, раз, два раза в месяц, допустим, ничего страшного в этом не будет. Расч... Искупали, промокнули ее салфеткой хорошей, все-все-все, и все, наверное, встряхнулась, оближет себя, и все. Часто не надо, можно купать. Вот, Ольга пишет, какой препарат считается оптимальным отеблицем для кошек и собак? Не отвечу я на этот вопрос. Не отвечу, почему Потому что их огромное количество. Если я сейчас скажу, что вы возьмите ивермектинового ряда препарат, Это очень эффективный препарат. Он действует. Ивермектиновый. Ивермек, новомек. Вот эти, наш, наш ветеринарный препарат. Инъекционный, инъекционный. Он, значит, действует против экта и эндопаразитов. То есть. Он убивает в шей, блох, клещей, наружно которые. Бьет он все. И он же действует внутренних, на внутренних паразитах. Токсокороз кошачий вот, вот Можно его сделать в зависимости от веса. Врач вам порекомендует ну, 0,1 кг на кошечку. В собачке чуть побольше. 0,2-0,3 вот. В мышцу сделать и однократно, и однократно. Вот, этот препарат универсален, он хороший. А так, если вы будете глистовать, есть такие пасты всевозможные, значит, празицит, прозител, их очень много. Есть, значит, также таблетки большого ряда, они действуют только на внутренних герминтах. Вот, а можно будет, и еще, не менее важно, еще, есть адвокат, есть препараты, которые применяются на холку. Но его там хитрость. Надо раздвинуть шерсть так, до конца раздвинуть полностью, чтобы обнаружилась кожа. И вот на эту кожу либо капельками, либо только струйкой от затылка, корня затылка, до лопаток дорожечкой, дорожечкой, дорожечкой провести. Вот. И тогда он всасывается, впитывается. Он тоже. Он контактного действия. Контактного действия. не системного действия, не контактного действия. Вот. И он, значит, это тоже благоприятно оказывает свое влияние. Их очень много антигерметиков. Вот. Я вам говорил-говорил, ничего не сказал и в то же время все рассказал. Либо вы применяете инъекционную форму Ивермека, либо вы применяете на кожу, на кожу либо вы применяете внутрь. Глистовать животное лучше всего три раза в год. То есть раз в четыре месяца. Вот. И будет порядок Здравствуйте, почему тойлы сеет на голове? Ну, неоднозначно. Да, очень сложный вопрос, но я постараюсь ответить. Это может быть связано с нарушением обмена веществ. Это может быть частичная аллопеция. Это может быть связано с авитаминозом, неправильное кормление. Вот. Это может быть связано с дерматит местный в кожи, много факторов, пальцем в небо, и я не попаду. Последите какое-то время, если уж совсем не понравится, если будет прогрессировать, к врачу. Врач увидит, поставит диагноз и назначит лечение. Вот. Китайская хохлатая, 6 лет, не проходит кашель после лечения, легкие чистые, покололи антибиотики, давали сроки трос -пан если врач назначил антибиотики если врач назначил антибиотики то это неплохо хорошо бы вам сделать подтетровку вот, подтетровочку а, то, вопрос, вопрос. Да, а я как раз сейчас и да, разумно очень а я как раз сейчас и расскажу подтетровка это берется соскоб или там смыв или что-то в чашку Петри помещается и значит диски антибиотиков. тетрациклин, мицинния, витин, любые антибиотики. Вот, цифалоспоринового ряда антибиотики, пеницелинового ряда антибиотики. И, рост. мы этим подтетровкой, мы определяем вашими словами сказать гражданским языком, этой подтетровкой мы определяем на к какому антибиотику чувствительна эта микрофлора. Чтобы не бездумно колоть значит, гидрохлорид, допустим, или там цефтриаксон, допустим. Я образно говорю, допустим, этот колодец. Зачем мы будем это делать? Когда мы сделаем патитровку и определим, что этот антибиотик на эту микрофору действует лучше всего и губительно. Значит, его уколоть, и все будет хорошо. Но это одна сторона дела. Вторая сторона дела. Вы возьмите, пожалуйста, возьмите, пожалуйста, таблетки от кашля в аптеке медицинской. Термопсис или терпингидрат. Они стоят три копейки. В советское время они стоили 3 копейки. Правда. Вот. Возьмите сбор грудной. Сбор грудной. Трава нарезанная. Вот. Лучше взять в пачке. Не в фильтр пакетиках, а в пачке. По инструкции заварите. И миллилитров по 5, по 7, два-три раза в день будете выпаривать. дней 5-7. Вот. Термопсис, таблетки. И вот эти вот. Вот этот вот сбор. Попробуйте. это. Очень неплохая вещь. Вот пока. -то. Здравствуйте. Сверген Пинчер, 5 лет. Медит Что с этим делать? Тоже очень сложный вопрос, и в то же время, ну, ответы на него так. Да. Это поведенческая. Это модель поведения у него такая. Это, этот вопрос, на этот вопрос лучше ответить кинологи, собачники, в кавычках, ну, в хорошем смысле этого слова, которые знают поведение собак. Здесь его не устраивают. А, 5 лет. О, хорошо, что вы указали возраст. 5 лет. Половое созревание давно прошло. Уже. А может быть и такое, что вы переехали в новое место, тоже может метить после того, как он со старой квартиры или со старого места жительства уехал. Здесь он э, отмечает свою территорию. Камбр. Камбр. Вот. Однозначно на этот вопрос не ответить. Я могу дать рекомендацию. Подавайте вы ему стоп-стресс. Есть такие препараты в зоомагазинах. Или еще там растительные они. Девочки вам посоветуют, что такое более-менее. спокоин, есть такой препарат. Он немножко, ну, дней 5-7 подавайте, он немножко успокоит седативного, умеренно хорошего седативного действия. Возможно, что это поможет. Многие говорят, кастрация, вот бытует мнение. Вот кот такой секой вот метит, там орет, там, три года ему, коту, вот, кастрировать значит, метить не будет. Ничего похожего. Не всегда так. Кастрация, меняет модель поведения у животного. Кот или кабель Делается более флегматичным, он делается более спокойным. Вот это да, на это да. А что метить, не метить? Ну, у многих это дело, да, кастрация решает этот вопрос. Но не, не всегда и не факт. Вот как-то так. Вет и вот эти вот сенативные препараты. Вот. Как отличить вирусную инфекцию от Простите меня, пожалуйста, Ну это... я, Ну, ладно, я понимаю. Пневмония – это воспаление легких. Это воспалительный процесс в легких. Пневмония. Она вызывается пневмококками, ну, кокковой инфекцией, инфекцией, бактерией. А вирусная инфекция, вирусная инфекция... Вот мы прививки делаем, вирусный интерит, гепатит, сумаль, аспироз, вот эти вот прививки. Вот. Эти прививки направлены для того, чтобы превентивные меры принять против вот вирусных инфекций. Отличит ее только вирусолог, только врач вирусолог. Тоже, опять же, надо брать со сколько. Вот так. Да. Так, ну вот опять спрашивают, уже отвечали, глистогонить манькуну как часто. Ну, глистогонить это одна схема. Одна схема, два раза в год маловато, четыре раза в год многовато, три раза в год еще. Давайте, может, напомню, э, спасибо за вопрос. Э, э, три раза в год листовать. Но подгадать так, если вы его прививаете, вы же знаете дату своей прививки, в паспорте у вас указано, то подгадав так, подгадав так что за две недели до прививки вы его должны пролистовать. Это закон. Прививка делается только по чистому фону. Животное прогрестовано, и тогда прибивается. Так вот, спасибо за ответ про кормление и стерилизацию Пожалуйста. Хорошо, Кто хорошо, хорошо. Вопросы? Да. Так, здравствуйте, у меня померанский шпиц. Крипторг. Крип... Обязательно ли его кастрировать? Отличаю. Нет, нет, не обязательно. Это был такой вопрос. Крипторг это семейник, семейник яичка не вышло, не вышло из брюшной полости, и оно находится там. Вот Давайте так, вот сейчас быстренько, быстренько. Почему яичники у женщины, ой, то есть у суки, или у коровы, или у обезьяны, находятся внутри? Потому что там одна температура определенная. И вот развиваются все там при определенной температуре. Почему яички, семеники вынесены наружу? Потому что, если будет природой так предрасположено, потому что, потому что жарко там, а вот сюда вынесены в машонке, они находятся наружу. Но обратите внимание, когда очень холодно, то кожа машонки сжимается, и они поднимаются вверх. Все природой предрасположено. Вот. Если крипторг его можно не кастрировать. Он производить не будет. как Он полностью крипторг, или один семенечок вышел. Если один семенник наружу, а другой остался, бывают такие случаи, сколько угодно, то тогда э, можно не оперировать, а если вы желаете кастрировать, этот семенечок вырезать, убрать, а тут пусть останется внутри, и ничего страшного. Но ну, э, бытует мнение, сколько людей, сколько врачей, э, настолько мнение, что вот там потом злокачественные перерастают, да ничего хорошего. Хотите прооперировать. Успокоение для важности Ничего страшного. Можно ли кластрировать кота эпилептики? Если точно, точно поставлен вопрос, что он эпилептик, и возраст вы не написали, ну, мы уже выше говорили, что после 10 месяцев оптимально. Вот. Когда я оперирую животное, Любое животное и любой врач-хирург, который делает это, он обязательно делает примедикацию. Что это такое? Он вводит атропин, он вводит димедрол, чтобы предотвратить нежелательные последствия. Поддержать сердце, поддержать дыхательную систему перед наркозом. А потом ввести наркоз. Вот. Если врач посмотрит, в каком он состоянии, что как, примет решение. Если других отводов нет, примет решение. И если есть показания, что вот ну, умри, но надо кастрировать. Тогда на свой страх и риск можно кастрировать. Ничего страшного в этом нет. С Если можно обойтись без этого, но лучше тогда не рисковать. Вот такой ответ. Он не расплывчатый, а вот он конкретный. Что делать зубным камнем? У Йорка. Сейчас я всегда убирал зубной камень и убираю зубной камень механически. механически. Сейчас в хороших клиниках есть специальные аппараты, которые ультразвуком убирают зубной камень. Чистить Однозначно обязательно чистить. И все. Примет решение врач механически убрать инструментарно. Под легким наркозом. Под легким наркозом. Пожалуйста. Примет врач решение убрать ультразвуков? Пожалуйста. Чистить обязательно. Здравствуйте. Можно ли кормить кота, призывающие мучекабельные аксалаты лечебным кормом? Уринарий на постоянной Можно! Можно. Уринарий неплохой корм. Вот. Он и способствует э, размягчению и так, и так, и так, и так. И еще, если только, вот вы не написали возраст и э, а, развивающийся мочекаменный. Э, если вы э, поколите кота, есть такой у нас, у нас препарат в ветеринарных врачей Кантарен. Кантарен. Это наш ветеринарный гомеопатический препарат, который я могу с полной ответственностью сказать, что 100% лечит мочекаменный болезнь. Вот Кантарен. в поисковике, в Яндексе после вот нашего эфира найдите Кантарен, значит препарат для лечения вачканной болезни, и там все про него написано. Кантарен, Верокол, Травматин, вот эти вот препараты, вот много-много это гомеопатические. Кантарен вам все скажет, и вы если проколете его, вы, вы прекрасно будете, вы можете сказать, что можете сказать, что избавитесь. Ну, комплексно, комплексно. Конторел и плюс, ко всему, еще и сбор урологический. Вот, сбор урологический. И еще, значит, есть такой препарат в зоомагазинах. Фитоэлита здоровые почки. Коробочка, там, значит, препарат это все. И Кот Эрвин. Кот Эрвин. Три флакона по 10 миллилитров. По 3 миллилитра два раза в день будете давать. Тоже спрофилактирует и поможет. Потом Фитоэлита здоровые почки. Прекрасный препарат. Тоже растительный. Давайте. И... Кот три с половиной года. Появились в области живота черные пятна. Думала, грязь не отмывается. Дерматологи говорят, пигментация. Иногда лежит, проявляется раздражение в виде покраснения. Мажет детским кремом или присыпкой. Проходит покраснение. Ага. Как избавиться от черноты? Я прошу прощения у Ирины. Этот, на этот вопрос я хотел ответить в первую очередь. Ну, ответим все равно, мы его не упустили. Вот. Да, и тем более вы сказали, что врач смотрел пигментация, назначил. Совершенно правильно, совершенно правильно. Это частичная пигментация, значит, пигмент в кожу выходит. Бояться этого не надо, ничего не ни, ни, ни в коем случае вот. Если вы возьмете, если вы возьмете корм, если вы кормите коммерческими кормами, то возьмете корм дерматозис. Дерматозис, он как раз вот и благоприятно оказывает на кожу. Я не скажу, что уберет эти пигментные пятна и все, вот, и есть такой наш, опять же, гомеопатический ветеринарный препарат, куртикол куртикол, вот он прекрасно оказывает влияние на кожу, на все кожные скажем так, ну, заболевания, изменения кожи, я не скажу, что он поможет прям вот прокололи и пигментации не будет, это пигментация, не надо этого бояться, но вот эти препараты, которые я сказал, вот, я рекомендую, проколите сделайте вот ответ. Так, какие лекарства посоветуете щенку 4 месяца при болезни желудка? Желудка. 4 месяца. Если только врач поставил, если только врач ветеринарный поставил диагноз гастрит, воспаление слизистой желудка, то э, можно проколоть вероколом. Веракол Есть такой препарат при заболеваниях желудочно-кишечного тракта он себя прекрасно зарекомендовал и он работает вот и самое главное диету соблюдать диету ну под антибиотиков не дойдет это попробуйте можно дать альмагель ничего страшного там дозировочка там половина чайной ложечки маленький половина чайной ложечки его хватит вот в инструкции написано когда что и как и сколько вот. альмагель ну если врач не назначил антибиотики тогда не надо. А если он знает и назначил антибиотики, можно проколоть, чтобы вторичную микрофлору убить. И вот Веракол и можно дать Элемогель. У меня Джек Рассел. В том У. году удалили бородавку на мордочке. Хирургически выросла за месяц больших размеров. Сейчас на ушке. Прижигала тело мазала ляписом. Все равно растет. Что не, сложно, не сложно. Есть такой препарат, который называется в который называется «жидкость для удаления попелом». Вот прям полное название. «Жидкость для удаления попелом». Флакор, там коробочка, упаковочка, инструкция, все-все-все. Но действуйте строго по инструкции. Там содовым раствором сначала надо отмочить, и потом этот препарат. Только строго на эту попеломку. На кожу рядом нежелательно, но аккуратно придержите собачку и на кожу аккуратно на, на, на попеломку аккуратненько помочите, будет какое время потом сода его вот так чередовать там в инструкции все сказано жидкость для удаления попелом Здравствуйте у кота началась диарея ветеринара на выходных нет у нас в городе дала полисор столовую ложку весь кота семь с половиной килограмм возраст один год сколько раз в день полисор и что можно дать еще Да тоже я его выписывал этот вопрос раньше. Верокол проколоть по одному миллилитру. Код там указывается. Большой. По одному миллилитру один раз. Все. По одному миллилитру один раз в сутки 5-7 дней. Вот. Верокол проколоть. И, значит, полисорб это правильно. Полисорп это правильно. Ну, надо посмотреть микрофлору. Как там, что вот, из этих вот из этих соображений и если вы кормите если вы кормите кормом не написано там, я упустил коммерческими кормами то гастроинтестерал корм берите гастроинтестерал он вот как раз оказывается вот, попробуйте вот это лечение что посоветуете при аклампсии? Ну, ну, это множество факторов. Лучше всего, я не хочу не уйти от ответа ничего. Лучше всего вам ваш врач, он увидит, посмотрит и вам ваш врач на месте даст рекомендацию и даст совет. Я не хочу показаться таким вот. Это лучше это все решить на месте. Там точно говорю у, у себя. Рыбу Рыба. и кисломолочку, это нормально? Это нормально. Что кисломолочку не ест, это плохо. Да, да, да, да, это плохо. А то, что рыбу не ест, это хорошо. В рыбе содержится огромное количество фосфора, огромное количество фосфора, и может это отрицательно сказаться на мочевыделительную систему. А то, что кисломолочку не ест, это плохо. Там полезные живые бактерии, надо как-то хорошо это. Ну, может быть, через какое время, дайте кефир, не, не хочет, дайте бифидол, бифилайз, бифилюкс, простоквашу, вот и эти вот, сыворотку молочную, может быть, будет, хорошо бы, если бы он ел, вот, балансированно. А рыбу не надо рыбой кормить, это хорошо, что рыбу есть. Как перевести щенка Мальтеза на другой корм? Ну, а мы писали, мы говорили, и писали, и говорили, питанием, да, рассказывали. Да да, да, да, да, да, да. ничего страшного. Отвечу. Он вот такой болезненный переход, болезненный вопрос. И, значит, что я вам скажу? Многие вот там не поесть, там сутки, двое там вот будет вредничать, а вы прям пугаетесь, боитесь. Ничего страшного, ничего страшного. А на другой корм на какой? перевести не, указано. не указано. Вот это плохо если вы с роялканины на хилс будете переводить то и коммерческое, с коммерческого с коммерческого скажем так то вот давали определенное количество этого корма уменьшаете этот добавляете свежий уменьшаете еще меньше добавляете больше свежего и вот так вот смешивая вот так переведете а если вы со своего кормления с натуралки будете переводить на этот то тоже понемножечку сначала возьмите небольшое количество корма и вот, как, да. пусть повредничает Ничего страшного, пусть повредничает Вот, кстати, роял конец Спрашивает, может ли от него лосеть Сойчик э, не, не сказал бы я Не было у меня таких случаев За время работы, чтобы именно От роял конец Это может быть от нарушения обмена веществ Это может быть от Витаминоза вот, Хотя он сбалансирован Но не скажу, что это от роял конец Вот Проверьте, посмотрите, сходите к дерматологу, к дерматологу, он посмотрит еще. Вот, вот так вот. Моя собака плохо набирает вес. Какой комплекс витаминов будет советовать? Не могу однозначно назвать витамины. Вот. Может быть такое чудо. Может быть любой простой дешевенький витаминно-минеральный комплекс окажет действие в 10 раз лучше, ежели какой-то дорогущий за 800 рублей супер суперсверхкомплекс. Вот. Про, а вы еще не написали, чем вы кормите. Продавец-консультант, девочка, лучше меня знает это дело, и она посоветует: не гонитесь за слишком дорогими витаминами и минералами. Итак, возьмите средней цировой политикой и почитайте инструкцию, посмотрите, и вы все равно сбалансируете по этому. Есть инъекционная форма витам гомовит. Ну, гомовид можно было бы проколывать тоже там полный комплекс и витаминов и генералов и аминокислот. Вот. Можно проколоть гомовит. Да. Чем лечится дископатия? Да, ну да. я я я я Хороший вопрос. И опять я вас отправлю к гомиопатии. Если это уж прям такая махровая дископатия, ну елки-палки, ну, все равно, все равно есть такие препараты. Травматит. И хондартрон, травматин, само по себе говорит, против всех травм, кровоостанавливающая, противовоспалительная, обезболивающая, прекрасный препарат наш ветеринарный. Я с ним работаю больше 20 лет и ни на что не применяю. Хондартрон – это препарат, который лечит суставы, и лечит суставной хрящ. Он является хондропротектором. Если вы в купе проколите хондартрон и травматин, и потом посмотрите, я лечу так. И потом посмотрите результат. Ну, на протяжении дней 10, наверное, проколоть. И тот, и другой. Можно травматин уколоть. И тут же рядом уколоть хондартрон. Их можно Ничего страшного. Попробуйте вот это. Но наряду с тем, что рекомендовал вам ваш врач. Почему я так говорю? Потому что противопоказаний к применению этих препаратов быть не может. Вы, эти препараты, травматин, хондротрон не помешают ничему другому. И это лечение, которое вы применяете, тоже не помешает этим. Так что, а вместе, в вкупе, будет только усиление. И все. Вот так. Вот как лечить аритмию у собаки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, надо знать. Надо знать, как, что. Это опять нужно спокойствие. Это опять седативные. Вот. И аритмия ли это? Если аритмия, ну... Главное, что стресса избегать. Это больше тут профилактировать, нежели лечить. Вот. Обязательно ли делать вакцинацию кошки, которая не выходит на улицу? Я бы делал. Я бы делал. Опять вы не написали возраст. Прививается животное с 2,5-3 месяца. За две недели глистуется до прививки и прививается за это. Вирусный энтерит, гепатит, чумалин, аспироз у собачек там. вот, У кошки там немножко другое. Вот, Вакцину можем брать нашу отечественную. Если вы привьете, э, привейте, вреда не будет. Но рекомендую и советую, пусть вы даже не привьете против вирусных инфекций, тех, которые я назвал, вирусный энтерит, гепатит, или там паналитикемия у кошек. А бешенство прививать обязательно. Обязательно. Пусть даже против, пусть даже против бешенства будет привито. И вы уже будете спокойны. Почему белку и стрелку первых собак запустили в космос? Дворняжек взяли, а потому что у них резистентность высокая очень. Не взяли породную какую-нибудь собаку, а взяли белку и стрелку. Они дворняжки. Их нашли, взяли, вот. И значит это, и они полетели и все и прилетели и все нормально. Которые не прилетели не буду говорить. О которые прилетели прилетели. Вот. А домашняя она изнеженная. И резистентность ниже, до да, вероятности заболевания у породных, высокопородных, сейчас особенно, гонятся за породной, генетические свойства ухудшаются, резистентность понижается. Порода породной, хоть собака, хоть кошка, а это, вот. от а дворняжки, они в открытой среде, закаленные, и от потомства потомства передают генетические свойства крепости, и все. То есть, поэтому все-таки лучше прививать, да? Прививать можно прививать. После роял, канин, паштеты и влажного корма, котенок, мой и кот родственницы носится по дому, как угорелый. Может, туда что-то добавляется? Нет, нет, это поведенческая, это модель поведения. Нет, ничего страшного. Нет, роял, канин, пуррина, хилс. Эти корма удовлетворительные, хорошие, нормальные корма. Нет, нет. Состав их я знаю. Я встречался с этими ребятами, которые делают это корма, Я ездил на ветеринарные конгрессы. Я был на международных ветеринарных конференциях, с докладами выступал и встречался с этими людьми, которые делают эти консервы. Многожды встречался на протяжении там 10-15 лет. Нет, я бы не сказал, что там какая-то добавка такая уж, прям чтобы они это. Нет, это просто поведическое. Только поведическое, больше ничего. Обязательно и чипировать собачку перед перелетом в Калининград? Я бы чипировал не потому, что перед перелетом в Калининград, а если вы введете чип, она у вас будет замечена, помечена. Ничего плохого в этом не будет. Ничего страшного не будет, если вы прочипируете собачку. Вот. Если щенка проглистовали в один месяц, а прививку делали в два месяца, нужно ли снова глистовать? Нет. Нет, все правильно, ничего страшного. Две-три недели прошло после дегерметизации. До, полу, до, до полугода антигельминтик действует, и все прекрасно. Вот. А почему мы глистуем три раза в год? Это перестраховка. И вообще это, и тем более, если он в среде бегает, на дачу вывозите еще. Нет, нормально все. Все правильно сделано. Вот А если таблетки не подходят, какие капли можно? две кошки и корт 6,5 лет, шесть месяцев, два года 11 месяцев то есть если не таблетки, то какие капли любые, любые капли капли каплями, есть еще есть еще сейчас скажу паста пасты в этом паста подойдет и там упаковочка прозител, прозицит паста и что я вам скажу? Что я вам скажу? Там шприцмерный, вес, возраст, все написано, посмотрели. А шприц набрали, шприц набрали, в рот задали. И все. И все. По инструкции, если не подходят таблетки. Таблетки не подходят. Да, таблетки. Не подходят. Вот. Паста. Или или на холку, или на холку. Это то же самое. А, а, это и это праздник. Вот. Угу. Теряет сознание от эмоций, от радости, например, когда приходит домой. Опасно ли это и что с этим делать? Собака Пикина теряет сознание от эмоций. Ну, это может быть не от эмоций. Это может быть не от эмоций. Это ну, вот хозяйка радость, домой, да. И да, и да я, понимаю, я понимаю, я знаю, она кидается там, все-все-все, бегает там, может может даже обмочиться немножечко, такое бывает, это есть это. Можно дать, можно дать то же самое покормить, попоить стоп-стресс стресс, стоп какое-то время, независимо от того, в каком будет состоянии собачка, независимо. Вот вы, она нормальная собачка, вроде бы никаких показаний нет к даче стоп-стресса или это седативных. В зоомагазине их очень много. Можно поподавать сколько там дней? 5-7, можно подавать. Вот попробовать это больше тут ничего такого больше тут ничего такого не посоветуешь кроме как это Ну, если только уколоть наш ветеринар нет но ну это это уже наркоз будет ксиловет есть такой препарат он биорелаксический эффект седативный эффект аналогизирующий анестезирующий эффект оказывает но это не, не надо это уж слишком уж круто. можно его колоть, но не в этом случае вот вот седативное. Дать что-то седативное. Добрый день, кошки и да? Ага, операция. Вы не написали возраст киски. Если после 8-9-10 лет, так, то тогда действительно это либо саркома, либо карцерома. Я такие вещи не оперирую никогда. Я разговариваю с владельцем, я склоняю его на свою сторону, что Иван Дмитриевич, Вера Михайловна, Ольга Васильевна, нельзя вашу собачку оперировать. неоперабельны они. Я сделаю операцию, я уберу эту опухоль. Все будет нормально, все хорошо. От меня ничего не зависит, я сделаю все, что надо. Но потом эта опухоль будет развиваться в два раза быстрее. Это пройдено уже. Пройдено. Этого делать не надо было. вот. Здесь единственное, что, вот только следить, чтобы вторичная рецепция не развилась. Еще. Так, полностью вопрос. Где был шов в шишке? Так и будет, правильно, так и будет. Что это могло быть? Это рецидив. Это рецидив. Вот. К врачу идти боимся? Нет, к врачу надо сходить. Он посмотрит во очи и увидит. И значит это... Вот. Вы, же, вы же пошли первый раз, вас прооперировали, а сейчас боимся. Нет, надо идти. Идти он посмотрит. А вот то, что я вам сказал, то это, это рецидив, он так и есть. Скажите, каким образом можно перевозить русского ТОЯ в машине на большие расстояния от 500 километров, если, допустим, собачку укачивает? Вот то, о чем я говорил. Вецпокаин, за три дня начинаете начинайте поить его, за три-пять дней начинайте поить его вецпокаином. Или любой другой препарат седативного действия можно дать четвертую часть таблетки один раз в день финибут. Прекрасный препарат, он переносится легко людям, животным, финибут, Вот. Четвертую часть таблетки один раз в день. Ну, по весу там полососу. Не написано, не написано. Вот. А так седативные, и они седативные растительного есть с финибутом. То же самое. Вот можно подавать этот вопрос. И с собой дорогу возьмите. 3-4 дня, вот ехать вам, допустим, 5 числа. 1 числа начинаете давать, допустим. 1 числа дали, 2, -го, 3, -го, 4, -го, 5 -го дали, поехали. В дорогу возьмите с собой. Проехали там 200 километров, сколько там считаете Все, еще раз дайте в дороге. Все, кормить что вы будете, выкулить, вы будете, будете. осторожно будет. Все, дайте ему еще раз. И дальше проехали 200-300 километров, еще дайте. Вот так вот. Нет. 6 месяцев 5 килограм. Да, да. Ну, 7 дней, скажем так. Да, вопрос. Все правильно. Вы, вы сами же ответили. Вы все сами ответили. Все правильно. Это лечение очень длительное и очень коварное заболевание. Непри, неприятное, нехорошее. Вот. 7 дней я бы не давал. 7 дней я бы не давал. Ну, немножко поменьше, ну, ну, ну, два раза, три раза подавайте, посмотрите и перепроверите. Вот. Могло ли из совмещенного питания, корма натуральный, да. раз два-три недели щенка русского боя, тошнило желто-белой пеной? Такой был раз в две-четыре, с периодичностью две-три недели до того, как мы перешли на корм. Мы не говорили, что совмещать, да, Нет, совмещать категорически нельзя. Совмещать категорически нельзя. Вот. Либо вы кормите своей пищей, с витаминно-минеральными, либо вы даете коммерческие корма. Вот. Желто-белые пены. Желто-белые, желто белые пены желто белые желтый это заброс желчи из желчного пузыря в 19 кишку и заброс желчи. Может быть, рефлекс гастрит. Не, не надо, не видно. Вот. Меняйте кормление Налаживайте кормление И у вас все наладится Чем отбелить слезные дорожки У мальтизийской баллонки? баллонки В зоомагазинах Есть специальная жидкость И немножечко Она помогает, работает В зоомагазин девочки, продавцы, консультанты Старше вот. Можно ли сухие корма премиум класса в Перемешку давать, например, роял И пробовать да можно, ничего страшного в <связывая> этом. Можно. Так, уши. Атит, а, пудель. Что делать с ушами? Диета какая-то нужна? Атит а, – это воспаление среднего уха. Так, так. Есть коммерческие капельки. Есть коммерческие капельки. Я как прям, я как, прям чувствовал. Вот. Вот попробовать, если вы их не применяли, отебиавин, их очень много, я не буду говорить, их очень много, так же, как и этих седативных, так же, как и глистогонных, так же, как их очень много. Все назвать невозможно, да и нет никакого смысла. Придете в зоомагазин, продавец, консультант вам посоветует. Вот. Есть ушные капли с противоклещевым эффектом, их пока не надо, если клеща нет. А если, если типичный атит то вы эти вот коммерческие капельки. Если только покапаете, полечить полечите этими каплями, если не поможет, напишите мне, пожалуйста, я вам как вот как приготовил. Вот. Я вам потом отвечу. Лечение домашних. У них обратно получается. Да? И у них обратно? Это, да. Лечение домашних полтоядных при хроническом воспалении наружу уха. Вот. Я вам пропишу все потом. Полечите сначала коммерческим карманам. Если только этими начать, то потом ничего уже не поможет. Вы лучше прилечите коммерческими каплями, они есть. И потом обратитесь ко мне в деревню, да? Да. Вот. И там, значит, я это пропишу вам сложные капли, которые вы сделаете сами. Так что делать, если Чихуаху а не есть кисломолочную? Как приучить? Дайте совет. Попробую дать совет вредности в них больше, чем во мне, в этих собачках, во всех этих. Если у вас есть сила воли, дайте кефир, пусть она поголодует немножечко, дайте кефир, дали кефир, все, не ест, постоял, час-два-три, не ест, ладно, вылили, немножко дайте. Дайте бифидок, не ест, дайте бифилюкс, дайте бифилайф, вот эти вот кислоболочные, дайте простоквашу, дайте варенец, вот эти вот, понемножечку, понемножечку, прям не в каждую секунду, а на следующий раз, или так, или подольше пусть постоит Проголодается? Догадается Есть такое понятие Только чтобы вы не, не спасовали перед собачкой А так это А если вы приучите хислого Дайте творожок, это тоже хорошо Если вы приучите, будет хорошо и замечательно так, вот тебе Спасибо, говорят, неоднократно Спасибо, неогранно. пожалуйста, хорошо так, Здравствуйте, добрый день Шпиц два года, облазит, чешется Может какие-нибудь витамины Сдавали все анализы ага. кожаной инфекции Ничего не выявлено вот опять не написали, чем кормите, либо своей пищей без витаминно-минеральных добавок. Это может быть, я уже отвечал, и сейчас здесь отвечали, на да, этого отвечали. Это зайдите в YouTube, найдите мой канал, просмотрите, записи же есть там? Да. И мы отвечали. Вы найдете, я сейчас постараюсь быстренько ответить. да, да, да, да, да, да, да. Мы отвечали на этот вопрос. Это может быть дерматит, это может быть дерматитно-аллергической почве, это будут все заболевания кожи. И еще не менее важно, это может быть заболевание печени. Как только патология печени, так, так кожа. Кожа печени связана не разгребляет. Сделайте УЗИ печени и посмотрите. Вот. И вот эти вот гиподерматозис корма, если вы кормите коммерческими кормами. Вот. Кошки 8 месяцев, не поздно ли начать вакцинацию? Тоже отвечали на этот вопрос, что вакцинация делается в 2,5-3 месяца За две недели до этого глистуете, правильно? Правильно Вот, 8 месяцев, если вы хотите привить ее, привейте Ничего страшного не будет За 10-12 дней перед вакцинацией проглистуете Ничего да, страшного да, не да, будет Текут глазки, что делать? По-моему, этот вопрос задавали у меня вот здесь задавали. Вот Возьмите, пожалуйста, любые коммерческие капельки. Да я сейчас сейчас я это, больтез. Сейчас. Возьмите любые коммерческие капли, глазные. Их очень много. Средненькие возьмите. Покапайте курсом. И посмотрите, если не поможет, обратитесь ко мне с этим вопросом. По-моему, вы обращались с этим вопросом ко мне. Вот. Я хотел прописать сложные капли, но пока не надо. Они очень мощные, такие довольно качественные. И так, и так. Их пока сейчас не надо. Там же никакой патологии нет, кроме как, вот, может быть, блефарит, может быть, калентевит. Да кальнитивид, скорее всего. Вот. Может быть, яркий свет. Может быть, может быть. Я не могу сказать, я не вижу. Вот, что-то такое. И эти капельки коммерческие справятся. Попробуйте их покапать. Если не, не получится, напишите в директ, я отвечу. Это вот наверное, питомниковый кашель. Да, вот хороший вопрос, но он до, до, такой степени, до такой степени препаративное заболевание. Вот. Ну, АЦЦ. Ну, АЦЦ, это АЦЦ. Это да, это понятно. Вот. Попробуйте, попробуйте сбор грудной, попробуйте тервопсис серпингидрат, вот эти таблетки, и этот сироп солодки, сироп солодки, тоже не менее важный фактор, вот попробуйте это, Ну и плюс ко всему, плюс ко всему, антибиотики здесь без антибиотиков вы никак не обойдетесь. И опять же, лучше бы сделать бы подтетровочку, это важно. Вот. Нет, вы проглистовали? Собачку. Сделали прививку. Через 21 день ревакцинация. Не надо глистовать больше. Один раз. Вот. Я кормлю уличных кошек, живущих в подвале. Какие прививки надо делать? Все прививки, которые необходимо делать кошкам. Все, все прививки, которые необходимы, делать. И его обязательно делать. Проглистовать их всех до единой, которые там есть, можно даже взять, в корм наложить. Если они в руки даются, то индивидуально каждую. Если нет, то в корм антигельминтик взять, но даже считать дозу. Вот, вам сложнее. А лучше, если, конечно, индивидуально. И за 10 дней до прививок проглистовать, а потом прививать. Шпиц два года. Никогда не сдавали да. никакие анализы? Да. Не проверяли, да. Нужно ли проходить и какое обследование, чтобы убедиться, успокоиться, что шпиц здоров? Два года, два года. И опять не написали, прививали нет? Прививки. Вы собачку глистуете три раза в год. Вы прививаете собачку один раз в год. Все, это законно, это нормально. Во время глистования вы там можете сами, значит, командовать и хозяйничать. Ничего страшного нет. В инструкции по деграматизации все написано. А что касается прививки, вы же приходите на прививку, врач должен осмотреть животное. Он не будет прививать животное, пока не осмотрит и пока не убедится в том, что животное здорово. Прививается здоровое животное. Здоровое животное. Клинически здоровое. И даже деграматизация делается для того, чтобы привить. По чистому форму. так что так что если вы э, ходите на прививки у вас здоровое животное врач видит э, кого он прививает вот ответ на этот вопрос русский той больная печень на сторону роял два раза да да да да да сделайте пожалуйста узи печени в каком состоянии? Вот здесь строжайшая диета при заболевании печени. А так у вас все правильно. Вот форты можно проколоть курсом обязательно. Вы не пишете, что вы его кололи. Эссенциали форты можно проколоть. И из ветеринарных гомеопатических препаратов, которые действуют на клетки печени. Тоже зайдете в поисковую строку Яндекса и там посмотрите. Или или задайте мне его в диалог. Просто Почему кот живет пакеты? Модель поведения это поведенческая. Я не могу э, не запретить ему жевать пакеты и э, конкретного лечения такого нет. Здравствуйте. Да. Надо ли ставить прививки к давалому Надо обязательно надо прививать. Ничего страшного там нет, будет только польза. Спасибо за ответы, спасибо. Дальше. Здравствуйте, шпиц три года на корме Акана да. ел плохо. Началась периодически рвота, потом срыв к рвоте присоединился жидкий стул кровью. Сдали анализы воспаления желчного пузыря, капельницы прокапали. Ну и лечите, лечите, ничего страшного. Нет, врач знает, что делает. Я че, я такой же врач, как и ваш. Допустим, он знает, что делает, и все. Он поможет, поможет. Вот, может быть, переедал. Может быть, что-то случилось такое. Ничего страшного. Проблудился кот, угу. кончик языка розовый, а дальше какой-то светлый, и на этом светлом какое-то пятно. Не очень понятно, если пьет нормально, что это может быть? Сегодня нет возможности посети врача. Это пигментация языка, и все ничего страшного там нет. Посмотрите, понаблюдайте, просто пигментированный <связь> язык, и все. Ага, угу. вот, Антибиотики теперь постоянно на урдоксе. На ночь периодически все равно есть. Вот. и сейчас на натуралке гречка, Геркулес, индейка. Гречкой не кормите. Гречка может быть аллергеном. Гречка не та крупа, которая дается животным. Вот. Можно дать вермишельки немножко, паутинку эту вот мелкую. Можно дать, можно дать рис. Для них это благоприятно для всех животных. Рис. Вот. Ну и кисловолочку. Гречка нет. Гречка может быть аллергеном. Перловка категорически не переваривается животных. Тоже не надо давать. Вот. вот этот ответ. Можно ли кошкам давать сырое замороженное куриное мясо? Можно. Можно. Только mm -hmm. разморозьте его, конечно. Это не, не, не лидерое же. Вот. Так, мы снова про рвоту. Возника... Актив... Как Активое. возникает ага, разовое. Попробуйте циррукал. Попробуйте циррукал. Угу. Ясно. Стоит ли уходить с натуралки? Все лечебные корма перепробовали. Аллергия была от некоторых. Какие-то вообще не ел. Ну, сложно ответить на этот вопрос. Надо бы посмотреть. Если вы кормите натуралкой и с добавлением витаминов, минеральных, то кормите гречку, не давайте. Вот рис, кисломолочный и овощная диета. Попробуйте так. Какое обследование проходить в Йорку в клинике, кроме прививки и листований? Посмотрите сердце. Обязательно посмотрите сердце. Пусть врач посмотрит сердце. Все Йорки, которые есть во всем Советском Союзе и во всем мире, они все сердечники. Они все сердечники. Вот. Либо покажите кардиологу, если у вас хорошая клиника, пусть врач проверит сердце. Обязательно. Если он начнет кашлять немножечко, кх и покашливать ни в коем случае не лечите и не ищите заболевания верхних, нижних дыхательных путей. Не ищите заболевания э, легких, а ищите в сердце. Это сердце. Чем посоветуете глистогонить мопсы? Просто для профилактики кошку шотландку стерилизованную? Любым антибиотиком, которые есть в зоомагазине. Мы тысячи раз отвечали на этот вопрос. Я вам с удовольствием говорю, отвечаю. Любым антибиотиком. Все они хорошие, все они качественные. Можете дать таблетки, можете дать пасты, можете... На, на кожу которые от затылка до лопаток пожалуйста любым антиком у нас проблемы лапы задние плохо ходят разъезжаются в разные стороны Что посоветуете что делать сделайте рентгеновский снимок в двух проекциях врач знает вот. и посмотрите э, суставы это либо, это либо суставы либо связочный аппарат вот если слабые суставы хондортрон травмат вот, я сейчас не могу его рекомендовать. Я могу рекомендовать, если бы я знал диагноз. Надо обследоваться и посмотреть. И возраст не написали. И возраст не написали. В старческом возрасте у восточноевропейских немецких овчарок это довольно часто. Давай. Так, можно ли урдоксу давать шпиц постоянно? Да ну нет, конечно, я бы не рекомендовал постоянно. Ну, ну зачем? Ну, курса. Каждый препарат дается курсом. Курсом. Курс дали, все, лечение на это, этом. Это, это. Вот почему они, это контекстом, как бы, да, почему антибиотикам? Вот. А, оговорка, оговорка. Антигельмитики ты говорил, а сказал антибиотики. Да? Да. Значит, это оговорка. Значит, вы, вы, вы меня услышали. Ну, если какие есть, давай посмотрим. Что. Можно ли давать а старому понимаешь? МОПС наркоз? Ему 12 лет, болят зубы, плохо кушают. А старому сколько возраст? Какой? 12 лет. А, 12 лет, ему 12 лет. Если врач умный, грамотный и посмотрит по состоянию, он обследует сердце, это, э, сделает при медикации то, о чем я говорил выше. Можно, почему бы нет. Наш наркоз ветеринарный очень хороший. или щадящую дозировочку сделает, все. Можно, можно. Почему у пожилых собак часто учат живот с утра? Собаку это очень беспокоит. Чем ему можно помочь? Да дайте адсорбент любой. Любой адсорбент. Уголь активированный. Может быть, это э, загазованность, может быть, это связано с, с, с, с нарушением кормления. И все попробуйте. Не, не навредите этим. Полисорб дайте вот. эндоросгель дайте там немножечко покормите какой-то. Два котика от одной мамы. Одному шесть лет, второму три месяца. Очень негревый досаждает старшего брата. Не получится ли так, что старший его возненавидит за чрезмерное приставание? Это поведенческое. Это ничего страшного в этом нет, не надо. Но ну, корректируйте, корректируйте. Ну так, чтобы уж наказывали, чтобы уж там в угол ставить или там лупить. Не, не, не, не надо. Это, это поведенческое. Здесь сложно ответить однозначно. Наташенька, вот еще у нас вы здесь отвечали. прослушала про мальтийцев. Текут глазки. Текут глазки. Увидел я ваш вопрос еще раз. Закапайте любые коммерческие капли Которые есть в зоомагазине Дайте, дайте закапайте эти капельки Все пока И ладно И вот тот же вопрос про котиков У маленького голубые глазки Цвет со временем поменяется? Он не да, может поменяться Может поменяться Это еще от породы зависит Здравствуйте, немец 5 месяцев Прививки не делали, что нужно сделать В первую очередь сейчас? В первую очередь сейчас его проглистовать, через 10-12 дней прививать. Да тоже. Что... Через 10-12 дней прививать. А как долго живут шпицы с эпилепсией? Ну, опять же, опять же, какой стадии, какой степени, эпилепсия ли это? Это может быть связано с головным мозгом. Ну, как часто, ну, однозначно трудно ответить на этот вопрос. Ну, как вот долго живут шпицы с эпилепсией? Как прогрессируют часто? Вот наблюдайте, однозначно я не отвечу на этот вопрос, понятно, да никто не ответит если по показаниям коту нельзя делать операцию, кастрировать а предлагают химическую саприларин, котику 9 месяцев несколько маскарадный, не опасно ли это средство и насколько хорошо помогает вот прям уж так прям категорически нельзя кастрировать но я бы я бы все равно, прежде чем дать коту наркоз, я бы, я бы его прослушал Любой врач его послушает, посмотрит, все, все. Сделает премедикацию, ведет щадящую дозу наркоза и подкастрирует. И подкастрирует. Ничего страшного в этом нет. Ну, что, прям совсем категорически нельзя. Ну, смотрите по показания. Я бы не лез с этой химией. Я не скажу, что не делайте это. Я не скажу, что сделайте это. Я бы сделал кастрацию. Это надежно, процентов. Гормоны, на гормоны с гормонами. Ну, не хочу я связываться с гормонами вот так, чтобы это не, это не есть хорошо. Знаю, что ваш ответ, мой ответ не удовлетворил вас, но я бы сделал кастрацию. Хирургическим. путем. Здравствуйте. Шпиц, щенок, пять месяцев, есть свои какашки, и мамашка тоже подбирает за щенком. Это извращение аппетита. Попробуйте сбалансировать по витаминам и минеральным. Вот. Попробуйте изменить кормление. Это извращение аппетита. Здесь что-то с кормлением. Вот Больше здесь я ничего не могу сказать. У нас лабрадор, два с половиной года Живет во дворе С питанием все отлично, веселый, кривый Шерсть приливается. Единственное, что настораживает, это появился резкий запах синий Кто-нибудь посоветует? Это связано с оскорблением. Это если есть много Кормов животного происхождения Мясо там, допустим, что-то Все что угодно Вот это вот может быть Белковой пищи много, возможно Вот, вот, вот это вот вот. попробуйте если кормите своим попробуйте дать кисло попробуйте дать овощную диету может быть это вот. бывает, бывает собака той бьет слабый иммунитет не опасно ли кастрировать? нет кастрировать не опасно наладьте наладьте кормление найдите причину рвоты вот нет не опасно и опять же возраст опять же возраст кастрировать не записали или, сию, или, писали, сука, или кастрировать или стерилизовать Хотя и то, и другое не опасно. Ничего страшного нет. Подлечите, посмотрите. Врач посмотрит и решит на операцию. МОПС 6 лет, да? Да, проблема с коленным составом задней ноги, хронический вывих. Сделали операцию, углубили выемку, не помогло. Говорят, повтор надо. Стоит ли? Так. Если врач настаивает, если врач видел это, если врач знает, то можно сделать можно сделать. После этого, после операции, обязательно проколить травматит и можно проколоть хондортром. По инструкции, как там написано: Один миллилитр, один раз в день. Вот. Ну, это вот он бегает, но Да, травма... да, да, ну это понятно. Да. Так, вот по стерилизации. Соседский стерилизованный кошка, она стала агрессивной и гадит везде. Вот, тоже хотят стерилизовать, влияет ли как-то это? Мы отвечали на это просто ну, неоднократно да. Много. Модель поведения может измениться А возраст Я не указываю. Нет, Я не указан вот. Можно стерилизовать, вреда не будет вреда. Если вы не хотите котят Если вы не хотите, стерилизуйте Она будет более флегматичной. Можно ли русский той 8 лет подрезать голосовые связки? Но если есть необходимость в этом Конечно, можно Если есть необходимость вот с чем это связано? Ну, почему вы будете это делать? Вот. Если есть показания, да, можно сделать, ничего страшного. Хирург знает, он сделает. Здравствуйте. Вот уже два месяца мы счастливы обладатели померанца, и мы сейчас пять месяцев. Все это время, пока он у нас, у него текут глазки. Недавно сдали анализ ПЦР, показал микоплазмоз. Прокололи курс уколов, но проблема с глазами не устранилась. Как с этим бороться? Все вы правильно сделали. Все вы правильно сделали. Дайте капельки Вот отвечаем, вот смотрит, не смотрит, Но все равно вот, там ну, Вот, Дайте, пока пойти еще капельки Посмотрите и по мере силы Возможности это продолжайте Лечение курсами, опять же курсами Здравствуйте, забрали себе От казного английского бульдога подписали нам из семьи с детьми да. Ему было 16 месяцев Выяснилось, что он приучен все делать на пеленку Сражаемся четыре месяца Пока была возможность гулять пять раз в день Вроде начал начался делать, делать на улице Сейчас работаем на полный день, опять гадит дома. Перестал даже по ночам терпеть. Подскажите, что делать, руки уже опускаются. Все это, это поведенческая модель Пытались поведения. да, да. И, это, да. И, они, и они перевезли его, да? Перевезли из другого дома, да. Все так и будет, но надо как-то бороться, надо как-то воспитывать в кавычках. Это врач здесь бесили, Врач здесь бессилен. Попробуйте дать седативные успокаивающие. В какой-то степени. Они безвредные, травяные, в зоомагазине возьмете, я уже говорил это И вот в какой-то степени может быть модель поведения изменится. Вот. Они успокоительного действия. У -у -у. и в какой-то степени седативного такого немножечко. И может быть лучше. Это еще новое. Так, вот новый вопрос. Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, собаку породы шпиц лучше выгуливать на шлейке или ошейник? Что будет лучше для качества шерсти? Я вас понял. Вы если вы думаете, что ошейник меньше площади и качество шерсти будет лучше? Шлейка, она больше занимает, но там и площадь больше, и, и удобнее. Здесь конкретного ответа не дам. На ошейнике пожалуйста, ошейник, пусть будет ничего страшного. Шлейка, пусть будет шлейка, ничего страшного. Вот. Так что тем более порода такая, не не это, не балонка, не такая, не, не лохватая. Вот. Так что, как, как будете гулять, так и гуляйте Ничего страшного не будет У ребенка аллергия на кошек Говорят, йорки гипоаллергены Это правда? Хотят приобрести семью? Если нет Не могу я ответить на этот вопрос Потому что мне надо Это надо к врачу-аллергологу К ребенку, к медику Врач-аллерголог ответить на этот вопрос Я не отвечу на этот вопрос вот. Вот Что касается собаки они ну, а не аллергены, а нет? Я не Нет. Нет. нет, нет все, инди, все индивидуально. На меня, может быть, я цели и ничего со мной не случится, допустим, ничего. А другой мороженое съест начнет пятнами покрываться и, и скорую вызывать надо. Дыхалка остановится. Точно так же и здесь ответить. Ну, я не могу знать, что будет ли у этого ребенка аллергия на йорка. И вот еще говорят, что они менее аллергины, гипоаллерген. Ну для кого-то не подействует ничего, не будет аллергии, у кого-то может быть аллергия И как? однозначно не ответить на этот вопрос вот. только врач-аллерголог ответить на этот вопрос врач-ребенка Так, посоветуйте пожалуйста витамины для укрепления иммунитета коту пять лет часто болеет вялый, мало двигается опять кто нам помогает? Виктория. Виктория, кинолог с помощь. Опять вот совершенно правильно. О, он, он, он занимается. Даже не заводчики, даже не заводчики, а кинологи занимаются моделью поведения. Они знают, как вести собак, они знают, они доки, они знают в этом тот, тот, тот, тот, тот как, что это. Кинолог поможет, он знает, что и как. А вот путают, вот многие путают врача и кинолога, задают вопросы врачу, который должен ответить кинолог. А кинолог Значит, отвечает и лечит животных Ну, некоторые, вот так И вот немножко путаница получается Ладно, если все это умно и грамотно Но он церы не навредив, это правильно А так, да вот. а, а врач только из опыта, он поверхностно Любой врач, он поверхностно знает э, поведение И то, если он долго проработает Йорк, 11 да. лет, э, коллапс трахеи третьей степени ага. На операцию не готовы Возможно ли медикаментозно замедлить спасение трахеи? Надо оперироваться. Надо оперироваться. 11 лет, ну... Ну, попробуйте консервативно лечить. Врач назначит консервативное лечение. Попробуйте лечить консервативно. Не справится это. Значит, будете оперироваться. Это про собаку. Да. Это про вольер. Так, ну, вот про кошку не ответили. Коту 5 лет. Да. Выглядит как старик. Часто болеет, вялый, и мало, мало двигается. Какие витамины для укрепления иммунитета можно посоветовать? Их очень много, их очень много. А Опять же, чем кормили, не это. Старый кот. Но возьмите, есть витаминно-минеральный комплекс для стареющих животных, для старых животных, для пожилых животных. Он есть, витаминно-минеральный комплекс. Там подобран так. Пусть ему пять лет, не такой уж он старик, но раз у него хроническое все, значит, вот попробуйте эти витамины, минералы для стареющих животных. Вот, добрый день. Взяли отказного пекинес, десять лет, взрослых. разъезжаются задние лапки, прокололи в каждую лапку по 10 уколов мельгаму. Да. Что еще можно предпринять? Если вы сделаете рентгеновский снимок, а его бы надо сделать, вы посмотрите суставы. Вот, опять же отвечу, вот повторяется. Это либо суставами, либо ну, этот связочно- мышечный аппарат. Я не знаю что. Если вы проколите травматин и если вы проколите. Хондартрон, вреда в этом не будет. Попробуйте это сделать. Вреда не будет. Кошка породы сфинкс ходит на диван по маленькому что делать? К кирологу. Шутки, конечно. По заднице ее. По заднице ее. Это поведенческая. Вот, это поведенческая. Наказывайте, следите, смотрите. Отведите место. Я знаю, что место у вас есть. Она должна туда ходить. Вот. Так, вот дополнение мы сделали. Есть протрузия позвонка. Это вот про. Ага. Ну, инессу. да, ну да, ну да. Ну, сложно все. Сфинкса, морды пикать. Ну, опять же, я говорю по заднице. Ну, вот клас, веселый сегодня эфир. Еще. Так, вот еще у нас здесь писали в Инстаграме. А моей кошки 9 лет. У нее на затылке уже несколько лет появляется в одном и том же месте наросты. Кошка их ногтями сдирает, и они опять нарастают шишками. Ветеринар сказала, что ничего страшного в этом нет. Мазала зеленкой и ничего не помогает. Подскажите, что с этим делать и не вредно ли это для нее? Кстати, эти наросты уже несколько лет. Ну, это болезнь кожи, да? На коже? Ну, на, на затылке. Ну, на коже. Если кормите коммерческими кормами, попробуйте гиподерматозис. Вот, и попробуйте проколоть пуртикол. Это наш ветеринарный, я уже говорил об этом, что он в какой-то степени поможет mm -hmm. Вот так. Так вот. Правда пишет. Правда ли, что не нужно добавлять витаминные комплексы возрастной собаки, чтобы не подкармливать, в кавычках, он как клетки? Ну да, есть такой такое совершенно правильно. совершенно Если они начинают развиваться, если врач ставит, если врач ставит диагноз саркома либо карцинома так так ну все же опухоли паразиты они расположены на сосудах и питаются и берут с организма и вроде того что если мы даем и минералы то мы подкармливаем тоже эту же злокачественную либо либо доброкачественную опухоль ну все взаимосвязано это организм это организм это это организм Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сынок 5 месяцев кушает свой каус? Отвечали мы. Говорят, что не хватает ферментов. Что можно присунять? Ну, да, Сбалансируйте рацион по витаминам и минералам. Да. Так, угу. нам помогает. Какие витамины? Посоветуйте шпицу. пять лет на натуралке. Любые витаминно-минеральные добавки, которые вы возьмете в зоомагазин. Не буду говорить, какой. Не буду. Потому что их великое множество. Средняя цировая политика. Возьмете любой витаминно-минеральный комплекс. Девочки в зоомагазине вам посоветуют лучше менять. Не потому что я там вот то-то, то-то, так-то, так, а не лучше. Я не знаю ваш ассортимент вот. в вашем магазине. А там возьмете. Все, ничего страшного. Ничего страшного в этом нет. Нахожусь в раздумьях, деревенского котенка со свободным выгодом на улице нужно кастрировать или нет? Характер задиристый, как ему будет легче жить на улице среди других котов? Кастрированным или все-таки... Читал, я, да, это читал я этот вопрос. Вот. А что за необходимость кастрировать деревенского котенка? Нет. Я бы не стал. Если он нормально себя ведет, он отправляется на улице, живет то дома, то на улице, то во дворе, то бегает. Пусть он бегает, вот. и не надо его кастрировать. Если нет необходимости, если нет показаний, вот. не надо его кастрировать. Нет такой необходимости. Спасибо. Как от вас будет зависеть, пожалуйста, напишите либо э, сейчас напишите, либо в, в директ, в ленте, либо там в ютубе, как часто делать эти премьер как вам лучше, и нужны ли они, и полезны ли они. И берете ли вы что-то из них И помогают ли они Если чаще, мы будем делать их чаще Вот Кормлю йорка, шпицца Мальтеза, натуралка, каша 40% мяса остальное Каша, 40% мяса остальное Ну, много мяса тоже нежелательно ну, ну, можно ну можно. Мясо курицу можно Хотя не тоже сейчас напечка На говядину можно Субпродукты можно Вот и витаминно-минеральные добавки добавляйте, балансируйте вашу по витаминно минеральным и дайте кисломолочное и растительное. растительная там клетчатка хорошо кисломолочная показана для желудочно-кишечного тракта. О. Здравствуйте, после прокола уха Серега повисла Было гематома. Это не гематома. У вас не гематома было. Вот это лимфа вытекает между Кожей и хрящом лимфа. Вот. И поэтому сложные заболевания восстановить никак нельзя. И потом, когда после лечения откачиваешь, там порой бывает такое, что вот много борешься, пытаешься лечить, прокол, и все, и разрез, и, и, и дренаж ставишь. Вот. Ухо потом съеживается, и проблемы очень большие. Вот. Проблемы очень большие. Лимфоэкстравазат. Лимфоэкстравазат. Это лимфоэкстравазат. Ну, все, наверное, все. Заканчиваем эфир. У шарфея слепут глазки. А возраст? А 6 лет? Есть капли? Есть капли? Есть. Но! Вот хороший вопрос, я на него быстренько отвечу. Но! Если только совсем сильно веки на это, надо подшить веки. Сделать полулунные разрезы. Хирург знает, что делать. Он подошьет, они приоткроются. И совсем станет совсем, все по-другому. Обратитесь к хирургу. Он посмотрит. Примет решение. Вот. Потом назначит уже дальнейшее лечение. Его надо оперировать. По показаниям. По показаниям. Шарпея. Не подшивают. Ну все. Всем до свидания. Вот. Будут вопросы, задавайте. Да будут вопросы, задавайте. Задавайте. Вот. Эфир сохраним, Наверное, конечно, сохранил. Конечно, сохранил. Мне очень понравилось. такие. Спасибо большое, что консультации понравились. Плохо, что не пишете город. Я вот только единственный город узнал, где-то что-то было, и все. Есть, и... Городов да? Ну, мало. Нам география нужна. Вот. Нам география нужна. Где вы, кто вы, откуда. И почему? Потому что часовые пояса. Часовые пояса. Вот. Я в Оренбурге. Вот, с Иркутска переехав в Оренбург. Ростов-Ндару, спасибо. Ярославлю, спасибо. Вот. Я в Оренбурге, работал в Иркутске около 40 лет. И вот какое-то время сейчас вот 40 лет в Иркутске. Спасибо. Усолье сибирское, родня. В Усолье работал. Знаете, значит, вы меня. Угу. Вот. Кемеровская область, Новокузнец, Волгоград, Пермь, Курганский Краснодар. Ну, у Соли Сибирской, там Лена, там у вас Орлёра клиника, я там работал. вот Городская станция по борьбе с болезнями животных. Одинцова, вот. Владивосток. Спасибо. Вот это. И вот если бы вы, задавая вопрос, отписывались тоже, было бы совсем замечательно. Вот. Да, география та еще. Это замечательно. Это важно. Вот Владивосток сейчас совсем уже ночь почти. В во Владивостоке. Вот. Поэтому, поэтому все, мои хорошие, вот, Комсомольское море, все, в Петропавловске-Комчатском полночь. <свят> все, мои хорошие, задавайте вопросы, будем отвечать, вот, все будет хорошо, и если только поможем, мы, мы поможем. До свидания.